Дорогие девушки, говорит. Москва. Это шутка. С вами а, говорит Жека. И что бы я хотел в этом видео? Я бы хотел, дорогие наши любимые, самое главное любимые а, женщины, девушки, маленькие еще чьи-то дочки, поздравляю вас с наступившим, да-да, уже с наступившим международным женским днем. Нет, девушки, нет. не об этом не подумали, который у вас каждый месяц, а с международным женским днем 8 марта, да-да, именно вот этот вот весенний праздник, который вы все так любите, но ну, не знаю, любят ли ваши мужчины этот праздник, а потому что в этот день приходится делать подарки а некоторым барышням, и очень дорогие подарки, но надеюсь, все равно вам приятно, когда вас поздравляют ваши любимые, да-да, самое главное, любимые мужчины.